Меня очень часто спрашивают, как можно уберечь себя от коронавируса. Как вы знаете, сейчас считается, что идет корона, коронавирусная инфекция. И вот, отвечая на этот вопрос, я говорю, в первую очередь, для того, чтобы уменьшить риски от любой инфекции, в том числе от коронавирусной, надо позаботиться о своем иммунитете. И главное, чем нужно заниматься, это всегда укреплять и поддерживать свою иммунную систему. Мой личный опыт, опыт работы в нашей клинике показывает, что, к сожалению, вокруг нас есть очень много разных факторов, которые снижают наш иммунитет, нашу главную защиту. И вот нужно об этих факторах постоянно помнить и приложить максимум усилий, чтобы те нагрузки, которые ваша иммунную систему могут снизить, их максимально минимизировать. И в первую очередь, повторюсь в очередной раз, это в первую очередь разнообразные стрессовые нагрузки. Прямо сегодня, вот перед записью этого видео, у меня был пациент, и он просто попал в очень серьезную стрессовую ситуацию. Она продолжительна в течение недели. Но когда мы посмотрели параметры его здоровья неделю назад, сейчас, уровень иммунной системы, энергии, активности да, на порядке ниже. И понятно, что в таком состоянии, если он попадет в контакт с любой инфекцией, в числе с коронавирусной, риск заболеть и риск более тяжелого развития заболевания не очень высок. Помните, что мы постоянно все подвергаемся таким видам нагрузок, как экологические. Это геопатогенные, радиоактивные, электромагнитные, токсические. И нужно приложить усилия, чтобы их максимально свести к минимуму. Очень важно, например, да, избегать такой нагрузки, как обезвоживание. Сейчас на улице жаркое время года, и очень мало людей, которые пьют достаточное количество жидкости. А опять же напомним простую вещь. Наша кровь, там где плавают наши иммунные клетки, это не 99% пода. Если ваша кровь чистая, если она увлажнена, если у вас достаточно воды, то ваш иммунитет всегда будет высоким. Поэтому пейте достаточно чистой, хорошей, свежей, качественной воды. Это минимум хотя бы 10-12 стаканов в день. И нам нужна не просто вода по количеству, нам нужна вода по качеству, а по качеству это вода живая. А всегда прошу, чтобы люди знакомились с опытами Эмото Массару, читали его книги, посмотрели в интернете и понимали разницу между живой водой и мертвой. Вообще, чтобы наша иммунная система была крепкая и сильная, и мы не боялись никаких инфекций, в том числе и коронавирусной, нам нужно научиться быть живыми, научиться делать так, чтобы у нас в теле было много энергии. У нас первая диагностика, которую мы делаем в своей клинике, как раз посвящена тому, чтобы оценить энергетическое информационное состояние нашего организма. Потому что только при хорошем уровне энергии возможна хорошая работа иммунитета. Так вот, сейчас четко доказано, что одни мысли нам снижают энергопотенциал, а другие повышают. Одни эмоции негативные, к примеру, снижают нашу энергетику, а яркие положительные эмоции чувства повышают что вокруг нас есть очень много факторов, которые могут воровать нашу жизнь энергию. Например, когда мы кушаем очень много мертвых продуктов, консервированных, переработанных. И наша энергия может резко возрастать, если мы подбираем индивидуально подобранное под себя питание. Поэтому в нашей клинике самый главный подход, чтобы уберечь себя от коронавирусной инфекции, это нужно просто подобрать индивидуальную программу оздоровления и программу укрепления своего иммунитета. Обязательно диагностически определить, есть ли какие-то нагрузки, если не какие-то выявляются, стрессовые, экологические, токсические, паразитарные, кислотные. То есть все, что может ваш иммунитет снизить, нужно постараться в кратчайшие сроки это убрать и минимизировать. Вторая сторона медали. Чтобы ваш организм хорошо работал, чтобы вы имели крепкое здоровье и высокий иммунитет, нужно ежедневно обеспечивать свой организм поступлением разнообразных питательных веществ. Это витамины, минералы, микроэлементы. Без них только да, могут вырабатываться полезные клетки. Например, нам всегда нужен, к примеру, хороший закачественный белок, потому что даже клетки иммунной системы называются иммуноглобулин. Глобулин – это белок. Так вот, когда в нашем питании есть хороший качественный белок, когда наш организм способен поступающий белок расщепить до аминокислот, когда из этих аминокислот могут формироваться хорошие иммунные клетки, у нас будет хороший, скажем, иммунитет. Поэтому без правильного индивидуально подобранного питания очень сложно иметь хорошую иммунную систему. Древние люди всегда говорили, человек то, что он думает, и человек то, что он ест. Поэтому самое минимальное, что нужно для крепкого иммунитета, для защиты от коронавирусной инфекции, это правильное здоровое мышление и правильное питание. И только при правильном мышлении человек способен к тому, что мы называем здоровый образ жизни. То есть нужно вести такой образ жизни, чтобы наша иммунная система была крепкая, постоянно укреплялась или минимум хотя бы да, поддерживать на высоком уровне. А это возможно только при условии, когда у вас есть полноценный сон, когда у вас есть правильное дыхание, когда у вас есть правильная, подобранная двигательная активность. Например, без движений хорошего иммунитета никогда не будет. Сейчас уже доказано, что даже тут костный мозг, который вырабатывает многие клетки, которые нужны для иммунной системы, может хорошо функционировать, если организм получает адекватную физическую нагрузку. Поэтому лечебная гимнастика, кинезиотерапия, йога, цибул, ушу, все, что позволяет нашему телу правильно адекватно двигаться, будет хорошо. Гиподинамия, когда нагрузок мало, плохо. Гипердинамия, когда нагрузок избыточно больше, чем наши ресурсные возможности, тоже плохо. Поэтому, опять же, для вашего иммунитета нужна правильно, индивидуально подобранная программа индивидуальных движений. Так вот, в конечном итоге мы приходим к тому, чтобы вы себя чувствовали хорошо, чтобы у вас было прекрасное здоровье, крепкий иммунитет. Очень важно, именно персонально под себя, именно для себя, в конкретный период времени, подобрать ту программу здоровья, ту программу восстановления укрепления иммунитета, подходит именно вам. И вот именно этой индивидуальной работы мы и занимаемся с каждым клиентом в нашей клинике Доктор Сан. Поэтому всем, кому интересно его здоровье, все, кто хотят иметь крепкий иммунитет, все, кто хотят минимизировать риски с коронавирусной инфекцией, мы приглашаем нашу клинику, чтобы пройти комплексное диагностическое обследование состояния своего здоровья, состояния своей иммунной системы, и подобрать адекватные, подходящие именно вам методы профилактики и укрепления вашего иммунитета. Желаю вам здоровья, активного долголетия и прожить эту третью волну коронавирусной инфекции без каких-то последствий, причем выраженных для своего здоровья, для ваших близких.